Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А вы уперсовы по дороге? Да. А вот у меня когда, вчера, да? Вы вчера присутствовали при правонарушении? как он. Дорожника 22. Вы имеете в виду отключение электроэнергии? Да. да. Вы признаете, да, что вы присутствуете? Да? Не при правонарушении. Я осуществлял охрану общественного опрета. А почему даже ко мне? не Меня не предупредили ни бумаг никаких. Не я не знаю, это вопросы знаете. Как не... это не знаю? Вы это же... вопросы не ко, вы... ко мне. Так нет, вы же представитель власти. Вы должны, вы должны я... были э... сначала я постучаться к нему, гражданину. Придейте ему какие-то права, обязанности. Документы. Его. У них даже до сих пор нет документов. Акт на отключение. Как mm -hmm. они отключаются? Mm -hmm. Нет, я должен был в акт. Он, да вы, вы правоохранитель, вы должны были тогда бумаги у них проверить или что-то. Вы, в... вы же присутствовали там? У них было задание на отключение реакции. Задание, задание, задание. А вас... Я могу Вам сказать, от, иди вон в дом Задание от руководства у них было. А у Вас какое задание было? А, меня... а чем я... оно подтверждено, задание от руководства? Я не знаю, я в этих, в этих делах не это... А зачем Вы присутствовали в, этом, в этот момент? Потому что мне сказали, ос... кто, охранять он, их, кто дать, вам осуществлять сказал? охрану общественного порядка. Кто Руковод... Вам сказал? Так Вы должны меня от них охранять, а стратили... не наоборот никак. Кто, кто Вам сказал? Я, я вам ответил. Не ответили вы мне. Ответили. Кто вас направил туда? Руководство. Какое? НВД. Именно. Ингузский. Именно кто? Фамилия, имя, отчество. Потому что сейчас разбирательство идет. Я сейчас еще фаз. Бросал. все понятно. Будет разбирательство? Вы да, ну, так да. вы назовете фамилию, имя, отчество? Кто руководство. вас направил? Я тебе ответил. Руководство какое? руководство какое? Фамилия имя, отчество, звание. Кто вас именно направил? На все, эти, они, знаете, все. все хорошо. Нет, Это зафиксировано. Нормально. Акт у вас есть? У вы, должны, вы должны были копию какую-то взять или что? У ничего не было. Вы, как, почему вы не расписывались? Это? В акте или в акте. Расписывались, да? да. То у них так было? Да, было. Было, да? Да, да, да было. А да. они вам почему говорят, что акта не было? Ну не знаю, я в акте расписывал. А, -а. а вам, вам акта дали этот или нет? Не, зачем? Как зачем? Не как не нужен? Вот так же. А вы вообще, зачем тогда служите -то здесь? Я понять не могу. Я вам ответил, что я И все это делается с вашего молчаливого согласия. Проходим и хапуги, всех мастей, засевшие во всех уровнях власти, мошенническим образом подменили родину на торговую компанию. И у нас за спиной, самовольно и беззастенчиво Разворовывают, распродают и увозят за рубеж то, что им никогда не принадлежало. Мы с вами, подлинные хозяева своей земли, превращены в рабочий скот, вечных должников и нищих попрошаек. Нас обложили всемозможными поборами, загнали в кабалу кредитами и заставили работать на них пожизненно, за жалкую подачку. Аппетиты растут год от года. Поборы с народа все увеличиваются. Гнет уже стал невыносимым. Для своей защиты от народного гнева преступная власть на наши же народные деньги содержит целую армию вооруженных головорезов. Суды превратились в частные лавочки, защищающие интересы жулья. Полиция защищает интересы всяких частных шарашек, но не народ. Народом же сегодня помыкают, как хотят. Я, Павел Владимирович Филимонов, как председатель Исполнительного комитета Совета Народных Депутатов Кунгурского района Пермской области СССР в составе СССР, обращаюсь к тем, кто родился и живет в стране под названием СССР. В настоящий момент перед нами стоит задача восстановить работу всех органов народной власти. В нескольких областях была сформирована народная власть. Я также призываю всех тех, кто неравнодушен к судьбе своей Родины и своего народа, принять активное участие в восстановлении законной власти. Всех, кто желает реализовать свои возможности на благо народа и Родины, приглашаю к сотрудничеству. Когда бесправие становится правом, то сопротивление становится обязанностью. Спасибо за просмотренный ролик.